Здравствуйте. Давно не встречался с вами в рубрике «Точка опоры». Сначала была подготовка к потоку жизни, затем сам поток, ретрит. Он оказался очень мощный, очень мощный. Я даже не ожидал. Хотя готовился серьезно и готовил саму, саму программу, и саму себя готовил к этому. Мы провели его вместе с Дианой. То есть, включил здесь еще и ченнелерские темы. В общем, поток получился очень мощный и результативный. И я это сейчас переосмысливаю и планирую на этой основе создать очень важный и интересный продукт. Ну а сейчас о точке опоры. Сегодня я хочу предложить вам рассмотреть точку опоры для детей. И начну с того, что вспомним мудрость, древнюю мудрость, что самое лучшее, что могут сделать родители для своих детей, это построить свою счастливую жизнь. Здоровую, интересную, творческую, реализованную, счастливую жизнь с счастливыми отношениями. Это действительно самая лучшая, самая твердая точка опоры для счастья детей. И ничего нельзя придумать более мощного, более важного, более э, сильного подарка для своих детей. Некоторые, правда, э, не имея возможности, то есть не желая и не трудясь над вот этим всем своим счастьем, своим здоровьем, своими отношениями, они хотят детям купить точку опоры. И часто такой покупкой является квартира. Как же так же? Детям надо, детей надо обеспечить жильем. И считают даже некоторые это святой своей обязанностью. На самом деле, друзья мои, это уход от основной стратегии жизни. Когда родители тянутся, выкладываются для того, чтобы купить детям квартиры, ставят это своей целью, задачей, они в той или иной степени, но они себя обедняют, они не на себя используют, они себя лишают радости и счастья. И они надеются, что такой вот подарок детям принесет им счастье. Глубочайшее заблуждение. Парням ни в коем случае нельзя давать квартиры. Это их уменьшает активность, уменьшает активную жизненную позицию, творческую позицию. И они по-настоящему мужчинами могут не стать вообще. Или станут с большим трудом, пройдя серьезные испытания. Это четко надо понимать. Поверьте, друзья, я это хорошо знаю, изучил во всех вариантах. С девушками тоже непростая ситуация. Девушка, конечно же, не должна сама зарабатывать на жилье, но и обеспечивать родители ее жильем не должны. Почему? Потому что если они обеспечат девушку жильем, то это уже будет невеста другого порядка. И к ней чаще всего чаще всего притянутся Альфонсы, притянутся те, кто хотят воспользоваться этой, такой, ее, таким ее богатством. И примазаться, как говорится, к ним. Настоящий мужчина не пойдет в квартиру э, жены. Настоящий мужчина сам предложит ей свое жилье. Или на первых порах съемное жилье, но с перспективой он обеспечит. И это будет его рост, это будет, будет настоящий мужчина. Если вы хотите иметь рядом со своей дочерью настоящего мужчину, то ни в коем случае не обеспечивайте ее жильем. Иначе, еще раз, говорю будут серьезные проблемы тоже моя статистика мой опыт и наблюдение за жизнью показывает это да вы сами можете убедиться только посмотрите честно на все что окружает вас на своих родственников которые обеспечили своих детей квартирами счастливы ли они добавили ли они счастье детям еще раз говорю счастье детей их настоящей точкой опоры является ваше счастье, ваше здоровье, ваши отношения, ваше творчество, ваша реализация. Уважаемые родители, займитесь собой, и это будет лучшей точкой опоры для детей.